Реки, солнца, горы и лед. Наш дракар вперед нас несёт. на поле. В ране в калибре сразится. Нам вольгали всем очутиться. Главное, чтобы Бобэту купил и шведов себе скорее получу. Таркар Один, Фрейер, Видар. Каждый из нас о битве мечтал. Главное, парень, ты не плошай, а викинга в теле скорее возрождай. Быстро, Калибр, давай ты скачай, оперов на у себе прокачаю. Будем в лесах с богами, кружиться будут над полем вороны виться. Каждый из нас достоин сразиться с что с богами сравнится. Кто-то бил ботов, а кто-то живых. Каждый из нас достоин своих. Битва за земли, фаза врага. Это ведь парень наша стеза. Что тебе надо, кроме боев? Оперов новых и Копов Правда это из песни другой, но все же крикнем парни ее Острая лезвие, щит без изъяна, это гибель врага из гутьян. Мы новое племя, мы мыев, мы победим, нам пофиг на всех. Быстро, Калибр, давай ты скачай, опера вновь себе прокачаю. Будем в лесах под богами кружиться, будут поле полем вороны биться. Каждый из нас достоин сразиться, Свое, что с богами сравниться. Кто-то бил ботов, а кто-то живы. Каждый из нас достоин своих.